Памятная доска пособнику нацистов Гарегину Нжде, в российском городе Армавир демонтирована. Об этом Медиа сообщил российский эксперт по международным конфликтам, Евгений Михайлов. Ранее, соответствующие органы уже провели нужные беседы с армянской диаспорой. Поэтому проблем с ликвидацией таблички не возникло. Напомним, что тему героизации нацистских преступников и их пособников, Первым поднял в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава азербайджанского государства указал на то, что в центре Еревана установлен памятник пособнику нацистов Горегину Терару Тюняну, Нжде. Армянская общественность, в том числе и проживающие в России армяне, кинулись защищать память Горегина Нжде. Особо отличился главный редактор российского информационного агентства реалист Саркис Цатурян, который стал прямо угрожать преследованием, тем российским политикам, которые выступали против Гарегин Глава Комитета Госдумы России по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, который в интервью сказал, что памятная табличка в честь Гарегин Анжде в Армавире, это как красная тряпка пока ее не ликвидирую я не успокоюсь сейчас стоит ожидать очередного этапа возмущения со стороны армянских патриотов однако процесс уже пошел возможно гарегин терару жди. герой армении но он никак не может быть героем россии поэтому и удалили под корень памятную табличку в его честь